Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. Меня зовут Виталий. Как-то я выкладывал видео, в котором устанавливал кнопку старт-стоп, а точнее три в одном. Это видео достаточно популярное, и люди устанавливают эту систему достаточно часто. Но, честно говоря, я не люблю устанавливать эту именно 3 в одном систему. Почему? Потому что в ней есть плюсы. Например, свободные руки, то есть вы подходите, машина открывается, вы отходите, машина закрывается. Но в ней есть также и минусы. Она закрывается иногда с ключами внутри, она иногда хлопает дверями, она иногда чаще всего. Случается, что меня, например, раздражает, это то, что она моргает поворотниками, она закрывает двери при нажатии на педаль тормоз. И так далее, то есть, как бы вот эти нюансы и казусы, они мне очень не нравятся. И поэтому я сам лично не люблю устанавливать систему, эту систему в том варианте, в котором она продается. Для тех, кто хочет установить кнопку старт-стоп с дистанционным запуском, и чтобы при этом система была адекватной, я предлагаю создать симбиоз. То есть, есть кнопка, которая заводит только бензиновые двигатели, для газовых дизельных она не очень подходит. Есть кнопка, которая универсальная, подходит для всех двигателей. И есть блок управления центральным замком. И я предлагаю из них создать симбиоз, то есть соединить. Ну как бы У тех, кто на бензиновом двигателе двигается, можно эту кнопочку, она подешевле. Всем остальным, ну или если вы не хотите экономить, я бы рекомендовал взять CarDot. И вот есть Чадвик. Я ссылки на них оставлю в описании под видео. А как это все объединить и создать в симбиоз, я покажу сейчас. Чем эта система отличается от штатной? Штатный брелок после включения зажигания не функционирует до выключение зажигания эта же система будет функционировать то есть как бы она будет и запускать движок дистанционно и работать после запуска двигателя то есть в машину можно будет попасть без проблем и так как я уже говорил использовать будем вот такой вот блок управления центральным замком к нему идет провода Так, инструкция по установке. Вот схемка подключения, описание его работы. Так, есть два лезвия заготовки подключи. Кстати, их можно выбрать, то есть я выбрал под Hyundai. Есть заостренный конус, есть тупой. И сами брелки выглядят как брелочки от нового Грэнджера, последнего. То есть, видимо, китайцы их изготавливают, ну и заодно продают. То есть, как бы, выкидной ключ, лезвие. Я вставлю сейчас заготовку, покажу, как оно ставится. Вот так складывается, так выкидывается вот. ну и э, есть стопор который вставляется вот в то отверстие для того чтобы зафиксировать лезвие ключа здесь есть два ключа в комплекте одинаковые абсолютно и вторая система я буду использовать кардот это универсальная система. У нее есть такие же функции с брелками и так далее, но цена у них непомерно высока. Поэтому я предлагаю тот вариант, который будет дешевле. То же самое, то есть описание всех функций, переключателей и так далее, схема подключения, все здесь есть. Вот. Эта же система работает от телефона. То есть можно скачать приложение и через приложение управлять. Но я этого не делал еще никогда. То есть как бы тут нужно приобрести какой-то модуль дополнительный вот он. И он стоит ну, достаточно дорого. Возможно, если кому-то будет интересно, то может быть я установлю такой. Кроме инструкции здесь есть основной модуль. Двухсторонний скотч для того, чтобы приклеить его к какой-нибудь поверхности. Им и воспользуемся, я приклею с помощью него два модуля. Так, ну вот... Модули каждый склеит может как ему нравится. Можно склеить вдоль, можно поперек. То есть как бы я так думаю, что я наверное все-таки склею вдоль, а там уже разберемся. Итак, соединяем все разъемы на свои места. По другому подключить их не получится. Так, и собираем в симбиоз. То есть разбираемся, какие у нас будут использоваться провода, а какие нет. Вот здесь написано, что вот эти провода используются для управления центральным замком. То есть, когда будет центральный замок управляться с модуля через телефон, то вот эти провода будут использоваться. В данный момент они не используются. Поэтому я их сразу откушу, ну или как бы пока откину в сторону. Так, на среди этих проводов уже нужно найти то, что э, потребуется для подключения. Итак, вот по этой схеме видно, что вот эти силовые провода подключаются к замку зажигания и будут имитировать, кнопка будет имитировать замок зажигания. Здесь органы управления подключаются, то есть для активации и деактивации белые и бело-черные провода нужны. Так, потом желто-черный идет на байпас, то есть в случае, если у вас чипованный ключ и вы будете подключать через рамку и чип как-то обходить, то вот этот провод вам понадобится. Если нет, то его можно обрезать. Синий провод – это сигнал запущенного двигателя. Он сажается либо на датчик масла, либо на бензонасос, либо на генератор. В общем, на тот провод, на котором появляется плюс при запущенном двигателе. Так, оранжевый ручной тормоз – минус. Этот провод в случае, если у вас автомат, то можно посадить его просто на минус. Ну, можно и на ручной тормоз. Кстати, в случае, если у вас механика, я настоятельно не рекомендую устанавливать данную систему, потому что у нее нет э, варианта проверки про, э, нейтрали. То есть, если его и устанавливать, то изначально нужно э, предусмотреть, чтобы у вас не срабатывало при включенной передачи коробки то есть если сделать устройство чтобы подавался минус когда нейтралка стоит то тогда вот этот провод нужно будет туда использовать и только в этом случае можно будет использовать на механике так оранжево-черный провод у нас используется для запуска для стартера именно то есть при нажатии на педаль тормоз срабатывает запуск двигателя и коричневый провод сажается на поворотники и вот здесь как раз можно использовать как блокировку активации кнопки Итак, что мы получаем значит с этими проводами разобрались теперь разберемся с этими проводами здесь по схеме обозначено что центральный замок это вот эти шесть проводов раз два три 4, 5, 6. вот они далее фиолетовый это выход на габариты то есть вот он красный это питание системы черный это минус питания системы розовый это выход на дополнительные функции например закрытие стекол ну я не знаю будет ли оно использоваться скорее всего нет но я его откину в сторону потому что скорее всего он использоваться не будет и оранжевый выход на реле багажника. То есть открытие багажника. Для того чтобы сообразить, что у нас будет на выходе на управление, то есть здесь можно сделать как силовые цепи управления, так и управление пневматическим мотором или вот, пневматическим мотором. Дополнительная система управления. То есть, как бы если у вас нет движков, то вы можете установить движки, расключить по вот этой схеме и будет работать. Я подключу, так как у меня, скорее всего, будет это на Hyundai, то будут минусы на выходе. В связи с этим желто-черный провод и синий провод нужно посадить на минус. То есть вот этот и вот этот. Так, и при этом на желтом и на коричневом проводе будет появляться минус, в зависимости от того на какую кнопку нажмем. А зеленый и серый провода использоваться не будут. Поэтому я их сразу отрежу. Теперь вот этот коричневый провод, который идет для активации кнопки, то есть на блоке кнопки, нужно подключить так, чтобы на него подавался аварийный сигнал в момент, когда срабатывает центральный замок. Но для того, чтобы он у нас работал как защита, как блокировка, и не на каждое открытие замка открывал, а только с брелка, нужно э, подключить его до э, диодов. То есть, если его подключить после диодов, он будет работать на любую вспышку. А если его подключить до диодов, то есть, как бы ближе к блоку, то он будет реагировать только на нажатие брелка. То есть, когда э, брелок подает сигнал включается аварийный сигнал и соответствующее положение центрального замка срабатывает так подключу его сюда итак эти два провода выход на поворотники то есть с одного провода Через диоды развязывается и подключается на правый на левый поворотник. Теперь питание нужно Я немного его заизолирую культуру и подвожу к основному силовому разъему, то есть вот сюда плюс на плюс, минус на минус соответственно. Так, отсюда выделяем минус черный провод. И я их вместе вот так вот скручу сейчас. Так, и они у нас будут, входят на массу. Так, теперь вот эти силовые провода пойдут на разъем замка зажигания так тоже их вместе так они у нас будут достаточно длинные, то есть я где-то вот так их и сделаю вот так теперь здесь у нас остаются вот эти провода пойдут на управление центрального замка и Багажника. Так, делаем тоже вот так. Так, вот эти белые два провода мы отправим на актуатор центрального замка, на силовые цепи именно. То есть у нас управ... цепи управления будут желтый и коричневый, а силовые цепи, то есть для активации они пойдут отдельно. И вот что у нас остается. То есть э, оранжевый провод. Вот этот оранжево-черный. Это педаль тормоза. Оранжевый провод на э, ручной тормоз или на нейтраль. То есть э, датчик нейтрального, нейтральной скорости. И синий провод. Этот на... Детектор заведен запущенного двигателя. а желтый провод на обход иммобилайзера. Ну, как бы, он здесь, в Корее, его практически не использую, потому что здесь основная масса автомобилей не чипована ключами. Для того, чтобы было наглядно, я буду использовать блок центрального замка и актуатор, чтобы было видно, что у нас происходит. Так, вот я подключаю водительскую дверь, как бы, как бы подключаю, как бы водительскую. Так, которая у нас управляет всеми остальными дверями, ну или с замка, с ключа, если открывать. Вот, то есть в данный момент я вам покажу, что у нас работает... Блокировка. Как работает центральный замок, я здесь останавливаться не буду. Я об этом рассказывал в другом видео. Если вам интересно, перейдите по ссылке и посмотрите, как это делает. Как он работает. Так, для того, чтобы видеть, что происходит, нужно подключить кнопочку. Для того, чтобы сейчас проверить, я подам питание на красный провод. Но у нас тут два красных провода питания. Блока кнопочки и питание блока управления центральным замком. Так, ну и туда же я подцеплю сам центральный замок. Так, вот, вот наш мнимый аккумулятор. То есть я подаю. Пока еще не подключил, но подключу туда плюс. Так, и все минусы у нас идут тоже в кучку. Подаю питание и открываю центральный замок. Как видите, центральный замок у нас работает. Кнопочка не активируется. Вот. Но теперь нужно подать управление, желтый и коричневый провод, на управление центральным замком. Итак, сбрелка у нас закрывается и открывается, закрывается и открывается. Для того, чтобы активировать кнопку, нужно подключить к цепям силовым цепям актуатора, это вот в данном случае синие-зеленые провода, белый и черно-белый с блока управления кнопкой, которые мы подготовили. итак кнопочка как видите не активна. Она бликует то есть при открывании и закрывании с ключа или с руки кнопка не активируется при этом если открыть с брелка у нас активируется кнопочка а при закрытии она деактивируется при этом если просто открыть, она не активируется. То есть открыть нужно обязательно с кнопочки. Своеобразная защита от угона. Итак, система проверена. Я отключаю центральный замок. Так, снимаю питание. Ну и... Я думаю, будет намного удобней. Так, минус потом подключим уже, как положено. Так, и вот здесь я думаю, будет намного удобнее, если вот сюда приделать разъем. У меня в основном автомобили Hyundai. Поэтому я купил вот такой вот наборчик. На автомобилях Hyundai стандартные разъемчики. Вот такие. И там, где у нас включается замок зажигания, э, так называемая мама. Поэтому я буду ставлю сюда папу, чтобы от замка отсоединить разъем и воткнуть его сюда. Ну, я сейчас покажу наглядно. Так, разъемчик состоит вот из таких вот деталей. Клем наконечников, корпуса и крышечки. Крышечку нужно одеть изначально на провода. Ну, либо потом уже, с, когда соединять будем. Так, ну вот сейчас я подпаяю все клеммы наконечники на проводке. Если у вас имеется обжимка в арсенале, то можно воспользоваться ей. Я вот воспользовался паяльником, что тоже неплохо. Далее выясняем распиновку замка зажигания и подключаем согласно схеме. собираем разъемчик так это не село. все до щелчка и защелкиваем на замочке так из автомобиля будет вот такой вот разъем мама и надо будет из замка зажигания его вытащить а сюда вставить так наоборот вот так. Вот. Итак, что мы получили в итоге? То есть вот такое устройство. Кнопочка, само собой, сядет на свое место. То есть, как бы я сейчас ее уберу. Но подготовка уже готово устройство. Кнопочку ставим вместо замка зажигания. Разъем на замок зажигания. То есть для Hyundai, скажем. Вот он готов, можно купить для вашего автомобиля и подготовить. Масса. И э, остаются провода, которые подключить на э, ручной тормоз, либо на массу, на ножной тормоз, э, контроль запущенного двигателя, поворотники для индикации. И управление центральным замком минусовое управление центральный замок и багажник. Ну и в общем-то все на этом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Я думаю сложности не должно возникнуть. Если возникли какие-то вопросы, задавайте. Я думаю в этом варианте это будет намного Четче и корректнее работать, чем три в одном. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачи. Увидимся в ближайшем ролике.